Валь отсюда! Вырублю! Вырублю! О, люблю гравитацию! Так что фигушки вам, даст видос! А, а, а, а, я глаза вырубил! Всем привет! Вы на канале Ингейм. И мы сегодня снимаем Гэмбитс. Так. Я специально для видосика купил плюсик. Ладно. Мы начинаем. Так, ждем. А, а, мы против <толкнуть> одного. Иди сюда, я тебя по жопе наваляю. Уа! Сам иди туда. Молодец. Иди туда. Вырублю, вырублю. На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на. Уа! Иди туда, блядь. Ч ⁇ блядь? уа уа уа уа уа уа уа уа уа уа уа уа уа Мы вместе, если что, вместе, Ты первый если Жить? Иди туда. Я всегда ждал этого момента. Ничего. О, это моя нелюбимая карта. Не люблю ее. Ой, мы, мы на одном мосту. Че смысле? Ну е-мое, ну моя, ну я моя. Ну, ну, Ушли. Ушли. Ушли. И сейчас покажем им, как надо танцевать их. Сейчас интересно, какая карта будет. Ой, ненавижу эту карту. Я в ней все время проигрываю. Интересно, что он тут ей будет. Или опять я один. А, нет, мы опять.. А, нет, мы не Нет, Нет, нет! Никак, вольят отсюда! Глаз мне взял. Отвали. Нет, отвали. Затылок, хватит мне трескать. Да, блин, ты уже надоел, а. Нафиг о, нет, нет, мы ну, вместе умрем с тобой. Ничья. <klassik> ну да, ой. Здесь я буду убегать. От них. Так, жди когда загрузка. Это почти моя любимая. Карта. О, иди сюда. Наваляю. <свес> а -а -а, нет, мне не первого не должно. Нет, я должен тебя схватить. Тащи меня. Давай глаза первого выкинем, а, нет, я держусь, нет, no, no, no, а, я умею залазить. А, нет, блин, красный выиграл. Ничего, сила. мы появимся, я сразу, я сразу красного буду мочить. отвали! О, все было! Нет. козел. О, -о, -о. О, О! нет, нет, нет, нет! Блин. <свистит> я не опять и выиграл. <свистит> Блин. Надо обыграть его как-нибудь. У меня вообще нету ни, ни, ни одного очка. Ой, это мои тоже любимые карты. Только я не люблю, когда меня там сбивают. Вот эти вот чувачки. О, я... я... есть! Я свинья! Так, я лезу. Вали! А, нет, нет, нет! Стой, я буду еще бежать! Потом мы его начнём у них уже два очка у меня. Ну, Члюшайте, вы меня уже достали, господи Иисусе. Ну вс, это моя тоже нелюбимая карта. Иди, иди, домовляй по жопе. Вот так. Иди туда. Вот Нет. Нет. Нет, нет, нет. Не буду я умирать. Они двоем кто за выиграет пожалуйста вместе умрите синий походу всех выиграет он синял вырубил даже вместе упадите туда молодцы молодцы нет нет нет молодцы есть нет не молодец блин и угол беда так какая за карта будет? Это моя любимая, потому что есть просто как Рэмбу повис. Валер, за мной там уже язык, я чувствую кто-то. Они там дерутся сами. У меня и нету, у меня и нету. опять этот глаз! Ой, опять этот О, а, а, Валим. А, меня вырубили. Вырубил... О, молодец. Блядь. Да. О, Зачем он туда плетается? Угу. Вс ⁇ Ака. Поле. Думаешь, я такой слабак? Афиг тебе. Я знаю, что ты пошел на перехват. А я пошл на тебя перехват. Я за тебя держусь. Мы с тобой умрем. Отвали. Отвали. Отвали. Мы с тобой умрем. А, вали оттуда. Вали, вали. Блин, он меня с собой утянул. Только бы я не на... Почему я на его грузовике стою? <связь> уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Иди туда. А, нет, нет, нет, я буду держаться, отшибись. А, держись. Где я там? А, держи меня, чувак. Нет, нет, ты зачем? Вали, туда, туда. Зачем он туда меня подтащил? Зачем он отцепился? Я не пойму, о, здесь сосисочки можно трогать, но я не хочу, я хочу здесь мотаться с ними. Почему я здесь именно? Молодцы, пошел ему вообще появилось, сосиска а-а-а, залазим, залазим, залазим, залазим, залазим, он чё-то тебе уплёдёт, а один уже умер сам. Я залез, теперь скидываем. Вали отсюда. Вали оттуда, вали, вали, вали! Эй, чувак, ва-а-а, вон я, ва у тебя О! Есть я выиграл! Вс, это моя победа, все равно. Хе-хе-хе, я выиграл, чувак. Черно совсем долго не удерживался. я. ой ой наконец-то я хоть первый раз выиграл. Молодец. Падай. Yeah. <связь> Ничего, он сейчас там сорвется, сил не хватит. Ой, это моя любимая карта. Только не люблю, когда меня выкидывают. Я просто раз через вот эту штучку как-то умер Глаз! А! Меня вырубил, он сам вырубился. А! Я...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 у не дам! Нет! мне вырубил! Нет! Нет! Нет! Я проснулся! Не дар тебе речи сделаю! Не начнете! Вали сам туда! А я буду самым крутым человеком в мире! У меня уже 2 очка! как бы я не с этим меня, наверное, синенький сейчас будет упасть. А, я красненький начал упасть. Вон, вон, вон, вон ответ начал. Отвалите. Все. По Прощайте, я выиграл. е е, -е. У -у -у -у. Mm. Mm. Mm. Нифига я как. Наконец-таки я хоть выиграл раз у меня это уже загрузка. Наконец-таки. Что это интересно за карта? Сосиски, не люблю эти сосиски. Не люблю. Ну я там выиграю Интересно, кто будет? Это может опять этот котик или кто-то другой? Интересно, интересно, посмотрим. Да загрузку загрузилась, а почему-то не включается. Нифига, сколько тут осталось. Глаз еще остался. Нет, нет, отвали, отвали. Молодец. Ударлей еще потерял. На, о, дух потерял. О, о, о, о. А кому за кто-то вырубается, пока мы тут деремся с ним. кого-то убил Он сейчас к нам пойдет. По-любому. Меня сейчас тебя выкинул. Глаз. речи потерял. А, он выиграет. Отвали. Отвали. что ли, потерял? Нет. Ух. А, а, он тоже с первого раза. Вот отличник ты, отличник. Ты хочешь, чтобы тот выиграл. Ой, он ее прыгнет. А, за мою ногу нельзя трогать. Лай, нет, лай, нет, лай. Он специально так делал. А я выиграл. Ну вот это вообще круто. Я до рад. Носорог, широк я тебя умотаю. Уа. Уа. Уа. Уа. Уа. М -м -м. уа Меня вырубили с носорогом! уа Нет. уа уа уа уа. Уа. Уа. -а. Да -да уа уа вырублю! вырублю. Вырубил, вырублю, а! нет, нет, а! вырубил, вырубил, нет, а, а! ну как а! а! а, а -а -а -а! пошел отсюда, нет, а -а -а -а! нет, ну, блин, <свистит> так нечестно, я помню, что отключился, интересно, кто выиграет, хоть бы они вместе упали куда-нибудь. Сами себя вырубили. Он ему руку ломает глаз. Нифига он его за скидку берет. Вот так. Коту убрали за скидку. А теперь кот берет за скирку Походу сейчас я кот выиграет, не доказывается. А нет, не оказывается. нет, кот. Мне оказывается глаз. А, нет. Короче, смотрим. Э -э, давай, кот, кот, я за тебя болею. Давай, тресни им по морде. Оф ты, вы что тут танцуете? Балец какой-то. А, глаз. А, нет, нет нифига он как вывернулся. А, он почти... Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Он, он уже, видно, считал, что это... Он хотел ему подружиться с ним, а фиг получилось. Он, он с ним драку все-таки устраивает. Давай, мочи его, мочи, котик, мочи. Давай, крыл, крылышки ему, отрывай все. Уа, отрыв... молодец. Теперь выкидывай его отсюда. Ух ты, у глаз чуть сам не вылетел. Нифига он как его не поднял. Почти так же. Выкидывай. О, глаз выиграет, глаз выиграет. О, нет! а не, не, не, выиграл. Вот. не, не, не, не, не, не, не, не, треснем не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, а туда потом перевещу. А, ла, ла, ла, а! я глаза вырубил. А! А! А нет, ла. Там уже качается. Вы чё, вы чё, все умрем. А, нет, а! А! нет, нет, Я буду жив один. Я одинок. А, там уже упал походу лифт или нет? Он там? А, нет, отвали, отвали. Ла, ла, меня тут все берут, меня вырубили. А? Где ты нафиг. О, о, о, меня опять вырубили. А, нет, нет. Ла, Блин, блин, я не нет, что происходит. А, у нас этот сломали все, а, а, а, нет, капец. Где нет, О, о, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, у нас лес. Не качайтесь. А, сорок! Я всех утяну! сорок выиграл! Фух, у нас там лифт переломался весь! Блин, ненавижу! Валим! Валим его! О, меня сразу вырубили! А, нет! Нет! Почему меня? Нет! Отвали! Отвали! Отвали, блин! Вали! Ого, люблю гравитацию, так что фигушки вам, да свидос? Ва, а, а, меня уже вырубили, стоп, стоп, стоп, не туда, не туда, не туда, нет, нет, нет, они остались. а, -а, -а зеленый выиграл. Ой, сейчас тоже два очка. Блин, последнее очко заработать. Все, я сейчас буду зелененького мочить, если он рядом со мной будет. Она до глаза мочи. Иди, я тебя а, а, а, а, а. а, Иди сюда. Наваляю. Ла, а, а, а. а, а, а. Иди нафиг! А, а. Стоять, козёл! Куда прыгай, чё? Ну как, варят сюда! На тебе по кошке! <свист> Молодец! <свист> Этот-то его за штифку берёт! А, чё с ними? Так, так, блядь, я чё... Вот сюда вот выкину! А, нет-нет-нет-нет! Нет-нет-нет-нет! А, нет-нет-нет! А, а, нет! Я буду жить! Я тебе буду жить! Они переводят! А -а -а. В синим тоже 2 очка. Если будет если у всех будет. Ладно. Всем пока, до новых встречи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И... Всем пока!